Как дедушки-ребятишки с вами еще и и сзади нас зомби. Так вот. Раз, два, три, четыре. Так, ну короче, это у нас летсплей. Вот, да. И мы закончили на том, что я построил домик и дверь поставил. Осталось только сделать стекла, И сейчас я поставлю сундучок. Итак. Что, что а, не стреляет? Понятно. Я, я сюда сейчас посп... спрячусь и пож... подожду немножко. и так что у нас есть? У нас ничего интересного. И я заметил. И я надену броню вот эту. Это можно положить. Ну... Мне надо, короче, стекло скрафтить, вот. Для этого надо, чтобы этот скелет отошел. Так. Блин. Ч за тролли? Спрятались. Блин, умер. Так, значит, я... Стоп. Сейчас как раз день, мне кажется, не стоит. Но это не точно. О, две ведьмы. Это прикольно. Но мне не, не надо. Ух ты, тут себе у меня тут удача. Еще двое мелких зомби увидел Так, но мне надо... Попробовать как-то... Стоп, а че у меня дом горит? Факел! Точно! ё -моё! Чего я, я, короче, сейчас быстро вернусь. Э, все починю. Так вот, я все починил и я лучше факелы потом лучше поставлю. Так. А, Чтобы если я умер, хотя вряд ли еще раз умру здесь, но все-таки. Э, а вот мне интересно, тут а... Стоп. А тогда где? Ну ладно, хотя бы там осталось. А у нас что-то не очень. Я еще на видео увидел, что мне вот здесь его не посажу, вот. Поэтому сейчас я выбил, поехал с первого раза и посажу, вот. Так, и я думаю, можно будет сейчас сделать загон. А для этого мне надо, э, надо мне немножко вот так вот сделать. Развести верстак. И вот столько, думаю, палак мне хватит. Теперь мы делаем вот... Сейчас мы палки вот так вот разместим И теперь... Блин. И теперь вот так вот. Так. И мне осталось... Вот так вот. Теперь... По бокам мы... Сделаем палочки и получаем дорогую клетку. Все. У меня задние полосы шикарные. Так. Эээ, я думаю, я добуду одно дерево. Для этого мне надо топор, которого у меня нет. У меня есть вот это. Стоп. Железо, я же не в печке, да. Это я уже подумал, что у меня железо нет. Все. Теперь я могу сломать все дерево. Раз, два, три. Так. А если я сделаю вот. А, ну ладно. Так, ну и все. Мне осталось просто сделать. И здесь закончиком. Ну, мне кажется, все-таки здесь будет нехорошо. Вот с этой стороны нужно будет сделать. Или.. Да, ой, шахту свою пол. Так, ну мы тогда берем ой, берем вот это и ставим. Ставим закон. Все. Можно. Точно. Я могу сейчас взять папело и поставить около вот этого пшеницы нашей, чтобы ночью даже росла. И осталось нам. Что осталось? Завести сюда всех животных. Или. Да, вниз. Вот это. Ну, вряд ли. Сейчас, короче, будет лотерея на лайк. Так, и бам, бам, бам бам Ну, как я думала, мне не получится. Так. Теперь нам надо пшеница. И поскольку я нажимаю на тап, у меня там на карте есть э, овцы там. Всех, кто мне надо. Ну, почти все. Ну, мне только надо... Овцы, овечки и... Вот эти. Как они там? Как коровы. Вот. А у меня там просто данж? Нет. Ну, вроде данжа больше нет. Овечки за... Five minutes later. Вроде как на... Да. Ой, нет. Я... Вот, ну, вроде как на эту, да. Жёлтенький, потому что я люблю и подписываем такими буквами, буквами А, хотя можно по английскому Все. Теперь, теперь, теперь идем атаковать вот эту штучку. Там, где -то, на нас тогда немножко поубивали. Теперь можно поспать. Потому что сейчас ночь кровать. И сейчас я получу надпись И да. Вот, э, что вот в эту книжку написано, э, тут-то у нас, блин, э, ну, короче, да, э, тут-то что такое-то, такое-то, такое да, мне книжечку читать, и я ничего не понимаю, но потом можно, в принципе, сейчас посмотреть на YouTube. Five minutes later. 24 часа спустя Короче, ничего не понятно, но понятно Мне надо кремень И сделать Из э, вот этого так, вот так, Из дерева сделать Миску Так, сейчас я покормлю животных, И мне надо еще Я использую И каких-то любых Еще 2-3 И поэтому я интересно найду вот я нашел железо и сейчас его рассказали и интересно сколько здесь много или немного а мне сейчас кирка сломается вот и железо возьму и все я сломал железо так теперь вот это вот буду и ух ты кристаллы. так мне они как раз нужны так, вот сейчас Ну, за железом. Так, я, короче, сейчас все так буду, и не этого не было. Так, короче, я понял, как взял. для этого мне надо верстак, вот, э, открываем, и тоже будет крем, и три кристалла, миску, и редстоу, Все, у нас есть этапы, осталось только книжные полки. Так, мне надо коровы, а для этого их мне надо найти, ну, я сейчас вернусь. что вы все.